Приветствую вас, чувственные нежные рыбки. Сегодня мы посмотрим, что вас ожидают в июне. правильнее сказать, какие сферы жизни будут наиболее активны. Ну что ж, приступаем. С чего начинается месяц? Он начинается с того, что заканчивается движение ретроградного Меркурия. Меркурий у нас связан со сферой общения. А это значит, что э, закончится различные тормоза в договоренностях и в наших делах и наконец-то можно двигаться вперед начинать что-то новенькое лучше это делать после 4-5 числа когда он уже активно наберет скорость что еще глобально интересного значит 4 июня Сатурн, который связан с законом, со стремлением, с целеустремленностью с амбициями он становится ретроградным. И будет ретроградным аж до 23 октября. У вас он находится в зоне. Какой у вас тут зона? Зона, получается, связана с 12 домом. Смотрите, ну, во-первых, здесь может быть какое-то немножко... Не очень хорошее может быть настроение, воздействие... Ну, негативно может воздействовать вот на какие-то ваши внутренние психологические процессы. Можете, ну, проще говоря, прогружать себя, просто грузить себя какими-то грустными мыслями. Но на самом деле это все вам только кажется. Также могут быть какие-то сложности в реализации задуманного если это задуманное связано с дальней миграцией или с какими-то ограничениями, то что-то будет вас продолжать ограничивать не будет возможности двигаться вперед так активно, как хотелось бы Но периодически будут формироваться от него благоприятные аспекты к более быстрым планетам, поэтому я думаю, что у вас все-таки будут возможности будут такие, знаете, у вас какие-то ворота, ворота, форточки, может быть, еще какие-то варианты для того, чтобы осуществлять то, что вам хочется. Лузейки будете находить время от времени. Так, с 8 по 11 будет очень интересный аспект. Это соединение Венеры с... Ураном, Чем он интересен? Он у вас в третьем доме контактов, поездок, коротких поездок, договоренностей. О, смотрите, прекрасное время для того, чтобы с кем-то познакомиться в дороге, в пути. Для приобретения автотранспорта тоже очень хорошо. Для получения каких-то знаний, которые не требуют ну, допустим, такого длительного изучения, хотя все-таки здесь Венера, она находится в таком достаточно фиксированном знаке, поэтому, ну, знаете, вот что-то такое связано с курсами, то есть получение знаний на курсах, вот так вот, где то коротких, то есть может, будет легко углубиться в них, то, до чего раньше не доходили руки. Ну и а также это будет очень приятное общение там с братьями, с сестрами, с двоюродными, с троюродными, с тетями, с дядями. Ну, такие приятные события, связанные с ними. А, а 13 июня Меркурий перейдет в близнецы. Кстати, до 13 числа, вот после 4 и до 13, будет чудесный аспект от Меркурия к Плутону. Это аспект тригона. Он говорит о том, что поскольку Плутон у вас в 11 доме, то есть очень благоприятное время для обучения, для работы в команде, для взаимодействия с другими людьми. Знаете, так вот все будет красиво, старательно получаться. Благоприятное время для устройства на работу ну такую серьезную, если вы там хотите остаться серьезно, надолго. С 13 числа Меркурия переходит близнецы, и вы станете более контактными, более легкими, поскольку у вас близнецы управляют четвертым домом, то будет много внимания уделять своим близким, родным, решать какие-то вопросы, может быть, что-то по мелочам, ну, вообще, вам будет интересно что-то, ну, обучаться дома, или заниматься какой-то информационной деятельностью, тоже на дому делиться делиться впечатлениями общаться ну, интересно будет время теперь далее у нас с 14 числа полнолуния полнолуние в стрельце и вот тут такая интересная штука ну вроде как стрелец для вас это какой дом так это 10 правильно до да, 12 -й. Одиннадцатый десятый. Ого, тут интересная тема получается. Значит, постарайтесь в этот день быть, ну, день до, день после, быть максимально аккуратными на своем рабочем месте. Потому что могут быть достаточно напряженные периоды. Ну, такие напряженные настроения в это время. Значит, до 20 июня будет... Знаете, вот у вас может так вот возникнуть желание вот как-то поднять свой авторитет. До 20 июня Меркурий будет идти на очень благоприятный аспект с Юпитером. Где наш Меркурий? Вот этот Меркурий, вот он Юпитер. Это секстиль. Аспектируется второй дом и четвертый. Второй, четвертый ⁇ это деньги дома. Деньги из дома, деньги от домашних деньги для домашних, деньги от домашних, деньги от кого-то из семьи, подарки. Вот такое интересное дело. Так, затем у нас примерно в это же время, где-то в 20-х числах, включаются по еще три интересных аспекта от Венеры. Значит, Венера в третьем и включается ваш первый дом, 12-11. Ой, ну вы что-то будете, знаете, очень рационально... Ну, будете принимать какое-то очень важное рациональное решение ради каких-то благих целей. Я, в общем, так, знаете, смотрю, что для вас этот месяч, месяц должен быть очень даже интересным и насыщенным в плане событий. После 23 числа там уже и солнышко будет в раке. А рак это водный знак, связан с вашим тригоном, поэтому солнышко будет вам светить. Очень красиво, прям на ваш Нептун делать красивый аспект, вы будете в творчески вдохновлены чем-то а чем Ну, поскольку венера перейдет близнецы знаете наверное вам будет хотеться как-то украсить свое жилище может быть собрать друзей у себя в доме ну, поделиться какими-то интересными историями вместе провести интересное время а вот с 21 по 27 марс идти будет на красивый аспект Сатурну вот здесь вот вас ожидает значит, два варианта. Во-первых, улучшение общего состояния. Знаете, что вас порадует? Вас порадуют денежки. Денежки или какие-то подарки. Вот вам это действительно как-то принесет облегчение и успокоение. С 25 по 29 Венера будет образовывать аспект к Юпитеру. Ой, это очень что-то будет легкое, приятное. Ну, я бы сказала, что, знаете, у вас этот месяц, он будет крайне благоприятен для, финансовых, для решения каких-то финансовых вопросов. То есть, это будут легкие решения. И для активного взаимодействия с коллективами, с друзьями, с дружеским окружением. Также благоприятен для знакомств, для кого это важно. Значит, с 28 числа у нас еще и Нептун становится ретроградным, поскольку он становится ретроградным именно в вашем знаке. До 4 декабря это будет, он может вам давать, знаете, некоторую такую затуманенность в решениях, знаете, искажения, может быть, в том, что вы видите вокруг, или наоборот, вас будут воспринимать несколько иллюзорно окружающие и не смогут разгадывать ваши намерения и закрывается этот месяц чудесным новолунием в раке 29 числа, все бы хорошо, единственное, что здесь будет находиться со всем этим делом, лилит, лилит, точка искушения, у вас это зона, рак это зона любви, любовных взаимоотношений, хобби, увлечений, детей, ну вот здесь вот может быть какое-то искушение, может быть захотите чем-то, кем-то искуситесь, и это будет, знаете, такая, я бы сказала, Корыстная, корыстная цель, в корыстных целях. Ну, смотрите, принимать решение вам. Ну что ж, желаю благоприятного месяца. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, и до встречи в следующих прогнозах.